всем привет приветствую вас на своем канале в этом видео хочу показать как solidworks сделать наложенный вид на чертеже для примера я взял модель направляющей данная сборка повторяет реальную работу направляющей и имеет подвижную внутреннюю часть стоит сказать немного об этом инструменте что же такое наложенный вид наложенный вид это совмещение двух положений деталей или сборок на одном чертежном виде. Для того, чтобы показать, как работает этот инструмент, мне необходимо создать еще две конфигурации, которые будут фиксировать внутреннюю подвижную часть в открытом и закрытом положениях. Для этого я перейду на вкладку Конфигурации и создам две конфигурации – открытую и закрытую. В закрытой конфигурации я добавлю Сопряжение на среднюю подвижную часть. И теперь она больше никуда у нас не откроется. Создам еще одну конфигурацию открыто. Погашу только что созданное сопряжение. Открою направляющую. И, наверное, сопрягу вот эти две. Грани. После чего перейду на конфигурацию закрыта и погашу только что созданное сопряжение. Перейду на вкладку по умолчанию. И здесь также покажу, э, да, сопряжение здесь уже погашено. То есть у нас конфигурация по умолчанию имеет э, гибкую связь между компонентами. Компоненты здесь подвижны. Конфигурация закрытая, компоненты не двигаются и конфигурация открытая. Здесь нужно еще добавить одно сопряжение и конфигурация открытая когда направляющие открыты на максимальную длину и здесь мы это сопряжение погасим а вот это высветим Закрыто. И по умолчанию. Все работает. Я создал новый чертеж. И теперь нам необходимо перенести нашу открытую модель. Щелкаем далее. Выбираем чертежный вид. И располагаем модель на листе. Давайте выберем другой масштаб. Пусть это будет масштаб 1, 2. Выбираем наш единственный чертежный вид. Щелкаем на инструмент на кнопку наложенный вид выбираем существующую конфигурацию открыто и щелкаем ok и solid дорисовывает пунктирной линии нашу существующую конфигурацию как бы поверх э, исходной это очень удобно когда вы хотите показать что какой-то элемент мебели конструкции имеет открытое положение также этот инструмент можно использовать не только с ортогональными видами но и например с изометрическими. давайте вставим новый изометрический вид. Также подправим здесь масштаб и выберем наложенный вид. Существующая конфигурация открыта и вот у нас уже в изометрическом виде направляющая показана в открытом положении. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если что-то непонятно или э, узнали что-то новое, или есть какие-то предложения конструктивные, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. До новых встреч!